Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Александра. И у него ситуация следующая. Давайте предположим, что Александр победил в торгах по банкротству, выиграл объект, это недвижимость, подписал договор купли-продажи после победы в торгах. И у него есть 30 дней на оплату оставшейся части по объекту после того, когда он подписал этот договор купли-продажи. Может ли в этот период Александр обратиться в банк за займом в счет того, что он предоставит этот объект недвижимость как залог? Давайте разбираться в этой ситуации. Ну, Во-первых, после того, когда вы выиграли это имущество, подписали протокол о победе в торгах, подписали договор купли-продажи установленные сроки, у вас есть вот этот срок, когда вы должны внести оставшуюся часть оплаты. Конкурсный управляющий будет ожидать, когда вы произведете оплату. И после того, когда вы это сделаете, вы должны будете вместе обратиться в Росреестр для регистрации прав на эту собственность. Пока вы не оплатите, этого не произойдет. По поводу того, что вы можете обратиться в какое-то заведение, которое предоставит вам займ по договору купли-продажи, здесь, конечно же, решает эта третья сторона, которая предоставляет займ, будет ли она делать это на основании только лишь договора купли-продажи. Думаю, что банк на это не пойдет, потому что все-таки нужно регистрировать свои права на данную собственность. Ну, если это какое-то другое заведение будет, ну, может быть, не знаю. Если у вас есть другие вопросы, пишите их прямо под этим видео. Если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте класс. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда отвечаем на вопросы наших подписчиков. Всем отличного настроения и всем пока!